И всем снова здорово, ребят. С вами я, Ванек. И мы с вами продолжаем проходить новеллу под названием Бесконечное Лето. Пытаться вот с концовкой, вот с этой девочкой. И, и еще раз извиняюсь я за мой неприглядный вид. И пойду, пожалуй, я выхчу эту камеру. Угу. Угу. И побреюсь. Откуда вы знаете? Может, я уже побрит, кстати. Так. Так. Это концовка Сули, Сули, Сули, Сули, Сули. Сулиманом. Сули-улиманом. Короче. Улькой. Ульянкой. Очень сильно обожаю это дело делать Уля Улянка сахарнявки чтобы понять на каком я уже дне а, четвертый так четвертый так да. а, и... четвертый может вернемся а то не мог же Шурик так далеко зайти а если у него фонарик был? Ну, с фонарем даже. Что ему вообще здесь делать? Не знаю. Раз тебе не интересно, что там дальше? никак не мне сейчас... Мне сейчас здесь куда интереснее. Так. А, нет. Направо, направо, налево, так, направо, налево, направо. Направо, налево, направо, налево, направо, направо. Налево, ну направо. Направо. направо налево. Будем тут дать века, века, ходить. Я тут оставлюсь, потому что. Дальше мы все равно с вами... Пока что дальше бункер мы с вами не проходили.